Симуляторы не опять основа, ибо жанр очень популярен, и отличных игр предостаточно. Симуляторы. Goat Simulator Free. Вы любите животных, правда, ведь они забавные и глупые. А какое животное по вашему самое забавное, глупое и опасное одновременно? Правильно, козел. Ну, во всяком случае, так считают создатели Goat Simulator Free. Кратко, вы играете козлом, который может разрушать все вокруг. А еще он бессмертен. Казалось бы и все. Где сюжет, цель, хоть какое-то объяснение происходящего? Ничего этого нету. Это игра безумие в чистом виде. Ломай, круши и получай за это очки. Чем более изощренным способом козел наносит урон окружающему миру, тем выше игра оценивает действие игрока. Многие привыкли, что симулятор это что-то сложное и продуманное. Однако Gout Simulator Free рвет шаблон, предлагая просто повеселиться. Я провел в игре несколько часов, и мне даже немного за это стыдно. Откровенно говоря, занимался пигней Мне стыдно, что настолько глупая, по сути, игра смогла меня увлечь. Но, черт, это были довольно веселые часы. И если вы считаете, что игры в первую очередь должны веселить, то Gout Simulator Free шедевр для вас. Больше особо и добавить нечего. Графика на уровне, управление простое, хотя иногда козел делает не то, что хотелось, но результат, как правило, хуже не становится. Хотите побыть козлом? Тогда ищите игру в маркете. Надеюсь, вас это развлечет. Roller Coaster Tycoon Touch. Давайте постепенно наращивать градус серьезности. Следующий проект хоть и является экономическим симулятором, но содержит в себе кучу веселья, потому что он про парки аттракционов. Если вы любите кататься на американских горках или в целом посещать аттракционы, то игра придется по душе. Главная задача — проектировать свой парк развлечений так, чтобы посетители оставляли в нем как можно больше денег. Концепция не новая, все экономические симуляторы подобного типа ставят цель как можно больше заработать. Однако процесс тоже важен. Помимо аттракционов, нам доступны и другие здания вроде закусочных, чтобы кормить наших гостей. Сытый посетитель, покушав, будет доволен и уйдет гораздо позже, чем мог бы. Отдельно хочется отметить именно те самые горки. Строительство треков для аттракциона — это один из самых увлекательных аспектов игры. Их можно строить! Делать самые безумные виражи на нескольких уровнях. Ограничение на прокладку рельсов только в вашей фантазии и законах физики. Отдельное удовольствие создать невероятно крутой маршрут для тележки и наблюдать, как визжащие людишки мчатся по ней то вверх, то вниз. Также необходимо обустраивать и более спокойные аттракционы, ведь не все посетители любят адреналин. Их можно раскрашивать, менять форму. Лично я стремился сделать весь парк в одной цветовой гамме, чтобы выглядело максимально стильно. Жаль, что виртуальным человечкам на мой труд было начихать. Чувства эстетики в головы этих людишек попросту не вложили. Площадь для творений довольно большая и по мере заработка денег будет расширяться. Чем больше развития, тем сложнее за всем уследить. Тем не менее, как симулятор игра не очень-то и сложна. Все развивается неторопливо, спокойно, постепенно. За несколько часов у меня получилось создать сверхприбыльный комплекс. Для любителей атмосферы праздника и аттракционов игра обязательно к ознакомлению. Idol Supermarket Tycoon Shop Игра «Супермаркет Tycoon представляет собой увлекательный симулятор, в который будет интересно играть как детям, так и взрослым. Действия в игре происходят в режиме реального времени. Каждую секунду вы получаете награду за работу вашего заведения. Весь секрет ⁇ грамотно тратить выручку, чтобы увеличивать доход. Нужно следить за многими факторами и вовремя решать проблемы. Например, не все приезжие на личном авто могут поместиться на парковке. Кликните по ней, и мест для машин станет больше. С самого начала игры мы получаем небольшой магазин и, жамкая по определенным объектам, улучшаем их, зарабатываем прибыль и развиваем магазин. Развивается он с помощью модернизации отделов, найма сотрудников и расширения парковки. Кроме того, можно закупать новые лавки. Например, добавить к овощам и мясу отдел бакалеи и алкоголя. Это привлечет новых посетителей. Необходимо улучшать свой супермаркет, повышая качество обслуживания и увеличивая число продуктов на полках магазина. Чем лучше будет обслуживание клиентов, тем больше монет поступит в копилку. Игрок должен следить за тем, чтобы клиентам не пришлось долго ждать продуктов. Продлить время ожидания клиентов поможет установка телевизора. Если вы будете держать магазин в чистоте, то сможете заработать бонусы. Также улучшайте систему безопасности, чтобы предотвратить кражи и различные шалости в магазине. Благодаря реалистичному сценарию игра получается очень захватывающей. Она способствует раскрытию лидерских качеств и управленческих навыков. Transit King также представляет собой экономический симулятор. Несмотря на свой жанр, игра далековата от реализма, но в данном случае это не минус. Здесь нужно организовывать логистику между предприятиями и городами. Вряд ли бы вы захотели заниматься в игре подписанием кучи накладных и оформлением бумаг. Здесь сделан уклон на экономику городов и грузоперевозок. Игроку предстоит организовать доставку груза с самого предприятия до города. Это принесет прибыль. Управлять автомобилем не нужно. Достаточно выбрать водителя и модель транспорта, которая максимально подходит для трассы и груза. Получив груз, город развивается, а игрок получает деньги и опыт. Появляется возможность покупать новые автомобили и нанимать водителей. Важный аспект игры — прокладка дорог. Здесь, к сожалению, пофантазировать не удастся. Прокладывать можно только напрямую. Да и вы не захотите делать трассу длинной и извилистой. В этой игре время деньги. В игре представлены 14 машин. Три из них — автобусы для перевозки пассажиров. Каждую автотехнику можно улучшать, повышая грузоподъемность, скорость езды и погрузки. От этого некоторые автомобили даже меняют внешний вид. Глобальная задача — оптимизировать доставку грузов так, чтобы прибыли хватало на расширение транспортной империи. Графический стиль в таких играх не важен, но тут все симпатично и приятно глазу. Игрушка специфична и не особо сложная. Однако должна понравиться тем, кто любит планирование и менеджмент.